Мы можем смотреть и радоваться только за сборную Франции, за сборную Дании, за сборную Латвии, которая действительно достойно выступает, те же белорусы, французы ну, обыграли канадцев. Это придает и интерес, и интригу, и показывает, что действительно, если правильно относиться к хоккею, я не думаю, что французы талантливые украинцев. Нет. Но э, правильный подход государства, помощь государства и команда действительно показывает очень приличные результаты. И уровень хоккея мастерства вы видите, что практически ровный. Нет таких команд доминаторов. И мы понимаем, что каждая из сборных может обыграть любую сборную. Это пример Франция, Канада. И как, какая была ожесточенная борьба Швейцария, Германия. До последней. Капли крови, как говорится, до последней секунды. И э, швейцарцы в прошлом году были финалисты, заняли э, второе место на чемпионате мира. А сейчас они борются реально за выживание. Поэтому это все интересно. И еще раз говорит о том, что уровень команды уровень мастерства достаточно ровный. Я... Никогда не делаю прогнозы, хотя меня много спрашивают, но я вам скажу, все равно борьба будет интересная и будет интереснее же зрителями, если та же Франция будет играть в полуфинале. Это будет еще раз толчок таким странам, как наша страна, как Дания, Венгрия, которая популярен в этих странах хоккей, но можно так сказать, они не фавориты. Это не Россия, Швеция, Канада, там Финляндия, Америка, Чехия.